Да уж, ребята, видим этот самый мир. Предыдущая серия закончилась на выборе. Я надеюсь, это не сильно повлияет на сюжет. Тем не менее, всем привет! меня зовут Влад ТВ. И да, приветствия взято у, -у -а ложки. Поехали! И, в общем-то, народ, мы заспавнились. И смотрите-ка. Так, делаем звуки потише вообще. И, народ, мы заспавнились. И, как мы видим... У нас есть выбор: либо Абоба, об либо не, неизвестно что. Либо мы спускаемся вниз, потом идем по лестнице, либо идем поверх и вон туда. Что-то мне подсказывает, это повлияет на сюжет. Давайте пойдем к неизвестности. Меня это очень сильно манит. Я надеюсь, это не помешает сюжету. Я надеюсь, это не сильно на него повлияет на сюжет. На, получай, получай. hasta все избавились итак э -э -э прежде чем открыть эту дверь мне просто интересно понятно это это не повлияло никак на сюжет понятно обидно и то есть вы мне хотите сказать это и весь ваш уровень ребят я ожидал большего окей погнали Уровень 6. О, а вот это уже криповие. А, да, там все записывает. А, смотрите. Итак, ребята, убив этого монстра, я зашел в эту комнату, и тут записка с кодом. И единственный пароль, который мы знаем, 17, 17854. Это вот, да. И скажу, охуху, ребята, если вы не играли а, с этим модом, скажу так, это суперский топор. Охухухуху, снайперка. Ребята, ее в километре даже узнаю. Так, не путаем. Этот не тот. Вот нам нужен. Вот новый пароль. Так, давайте возьмем топор, чтобы раскидывать этих чудищ. Нам нужна другая ключ-карта. Тут у нас что-то есть, я думаю, отсюда пароль. 15676. 15 я их правильно вел. 15600 А, нет. 15674. Вот, да. Естественно, я перезаряжусь. Не, ну блин, я еще разработчиков не знаю. Они мне. Они мне сюрприз же тут готовят. Так, тут ничего. Ключ-карта, она нам, скорее всего, не нужна. Четвертого уровня, внимание. А, какой там пароль? А, 15, да. 15674. Все. Покушаем. Сделано. Перезарядочка. Сделано. Открыть дверь. Сделано. Ах ты ж. Буйки такой. В кого такой? В, в маму? В маму такой. никого так дальше э, давайте сейчас еще одну мяску скуша пароль 15 544 блин мне эта карта все больше и больше нравится 1544 а нет 15 544 вот да. понимаете тут от от того как вы подбираете пароль зависит попадете вы дальше или нет так Ну скажу я вам так, первый уровень, точнее шестой, мы прошли довольно-таки быстро. Погнали на следующий. Уровень 7. Хо, -хо, хо ребят. А тут толсофобия, да. Найди пещеру под водой. Ага, хорошо. Видимо, и нас это поведет уже на следующий уровень. Ребят, фо, тут должна быть какая-нибудь вещь. Так, найти пещеру по два. В смысле, вы мне хотите сказать, то есть мне сейчас нужно опуститься под воду и поискать там пещеру. И в пещеру это выход, да? На следующий уровень. Ребят, я не понимаю, к чему это, конечно, но допустим. Ага, -а -а, нам дали лодку, окей. Ну давайте посмотрим какие-нибудь вообще, вообще какие детали. Вот, смотрите. Ну, я думаю, пещеру найти под водой, это не особо-таки и трудно. Так, ну, тут повод. подождите. Сейчас мы идем в ту сторону и ищем дальше. Если там ничего нет, то скипаем. Ну, вот там что-то есть. Скорее всего, это и есть та самая пещера. Так, ну, скажу так, поиски были не очень сложными. Погнали. Скорее всего, ну да, видите, тут что-то есть. Это реальный выход? Ай, ну естественно, раз же любят меня, подставлю... Так, а это что за баги-карты? Надеюсь, выживу. Так, и что тут? Подождите, тут что-то должно быть. Я что, опять что-то упустил? Подождите, я что-то упустил. Подождите, нужно подумать. Там сундук, блин, видимо, нам нужно к нему. Типа, вы выиграли или что? Ночное зрение, подожди. А ведь это реально решение проблем. А ведь это реально решает всю проблему. Подожди, а, а никто ведь не говорил, что это может быть концом. Это и, и может быть иначе. Это не может, это может быть и не... Под... А, вон она. Это было легче, чем я думал. Конечно, что-то будет сущность какая-нибудь. Да. И кноп... Откуда... А куда эту кнопку ставить, ребят? Вы меня, конечно, извините. А... Подождите, а вот это куда ведет? Так, перезарядочка. Ну, перезарядочка хорошо найди кнопку чтобы пойти на свечу а все видимо так это все и а я же не могу поставить меняем режим а теперь уровень в. и я пкакался от именно появления если честно здесь они а не... от самого Уровня. Бита мощ мощная. Ой, блин. Испугал. Нормально. Так. З же ползти, да? Да мы не ползли. Ой, пугаешь. Что тут у нас в пещере? А, смотрите, в пещере есть факел. Бензопила. И патроны. То есть, ну здесь... Ну вот прям давайте на полном серьезе. Нужно, нужно, нужно, нужно. Ключ-карты, ну, зелье ярости мы так и не использовали. Банжу мы уберем. Пароли, скорее всего, нам уже не понадобится, ибо нам бы. Ключ-карты я еще оставлю. Поняты, ну, были торговцы, так что на всякий нужно оставить. Кстати. Девкилатов. Давайте хоть.. Немного света сделаем. Мне в 13, да, пустой, но зато фига Фигаси, в сущности. Вот и помердет, Максим! Все замочили. Изи так сказать. Ладно. Мы подходим сейчас к двери. Пофиг, пока что на сущностей. Нам они особо сейчас не нужны. Пароль 19. Ну, понятно. 199.06. Да? Еще раз. 19906. Да. 19906. Понятно, это нет, той двери пароль. Значит, мне еще не пофиг на них. Значит, мне нужно всю эту пирамиду обойти. Вот и до. Так. Наверное, я это перемотаю, чтобы слишком скучно вам не было. Погнали. Я родился. Итак. Если это та самая будка с паролем. Так, подбираем. 19906. Да. И тут нет монстров, кстати. 9, 9. Понятно. 9, 9, 9. 19.906, вроде бы, да? Итак, я надеюсь, это от той двери пароль, если нет, я расстроюсь, потому что, ну, ну, блин, ну это не может быть. Процентов так сто. Знаете почему? Потому что на скриншотах карты я видел еще один уровень. Нет, 9.9, 12, нет, ну, конечно, не может же быть все так просто. Нужно же у меня какой-нибудь уровень, знаете, поиграть очень долго. Вы мне хотите сказать, тут еще что-то есть? 77, 66, ну. Ну, не зря я беспокоился. Так, ну и конечно же. Если это не тот пароль, я не удивлюсь. 25. 22, 37, 66. наконец -то. Разумеется, мы сейчас берем револьвер, потому что тут... Нет. Это, это все, это выход. Уровень 9! Ребят. Ребят, уровень 9. Прикольный уровень, конечно же. Э -э Прохождение, Да, все прикольно. Но, ребятки, сдел... мы пройдем этот уровень уже в следующей серии. Огромное спасибо, ребят, вам за поддержку. Я вижу, что вам... Нравится эта рубрика. Я думаю, финал уже очень близок. И, ребят, согласитесь, уровень 9 уже. Ну, блин, ну, мы за 3 серии прошли 8 уровней. Думаю, мы осилим оставшиеся. Да и, скорее всего, так оно и будет. Да, и кстати, запасы-то заканчиваются нормальной еды. Поэтому приходим потихонечку на дневую плоть. И нужно чистить инвентарь. Надеюсь, вы меня поняли. В следующей серии будет тоже интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока-пока.